Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Виталий, я из России, город Новосибирск. И это видео я записываю для терапевта Анастасии Ясной. К этому прекрасному человеку я обратился с вопросом, чтобы выявить и устранить те блоки, которые мешают мне развиваться в финансовой сфере. Хочу подметить, что Анастасия явно имеет дар для того, чтобы исцелять людей, работать с их подсознанием, менять их жизнью. Буквально за час мы выявили все причины, все те установки, которые мешают мне расти и развиваться. После этого была произведена э -э сессия работы с моим подсознанием, в ходе которой мы устранили такую мощную корневую причину, за которой я, в принципе, не мог развиваться. Я вообще не понимаю, как я смог жить до сих пор, если честно. Ощущаю себя великолепно сейчас. Я чувствую, что мое нутро, мое сердце, оно сейчас наполняется любовью, оно исцеляется. Спасибо вам огромное.